Всем доброго здравия, друзья, а также новым зрителям, которые зашли к нам впервые на канал. Сегодня мы находимся в лесном массиве, вот таком вот замечательном живописном месте. Сейчас вот будем со врага туда вот в ту сторону подниматься и где-то километра три, наверное, три с половиной до места. Находимся мы в Ростово-Суздальском княжестве. Приду сейчас на место и вам расскажу небольшую, краткую историю, где мы сегодня будем производить поиски. Вот, камрады, вот по таким местам приходится пробираться на пути к цели. Вот. Завалы. Ну ничего, там уже подальше пойдем. Там уже деревьев таких не будет. Уже нет валежника. Будет уже хороший лес. Моя лапка. Здесь ничего страшного, да, наверное. Вот? Я со всеми с вами здороваюсь. Сегодня нет лесы, к сожалению, со мной. Леса делает для вас видосики, ребята. Так что обязательно поддержите это видео. Она действительно старалась. Лайкосики и комментарии. Не забываем. Заканчивается лес уже с препятствиями Сейчас уже будем собирать прибор Ну и начнем наши поиски Уже практически пришел на место, где предполагается искать Вот сейчас как раз по склону хожу, здесь разведываю Здесь еще пока не ходил Уже первые сигнальщики пошли по древнему железу Вот буквально вот здесь, в этой лунке Песочек, смотрите, какой хорошенький, ребят И вот такая вот находка Крючочек древняя тенка. Сейчас еще покажу, еще пару сигналов было выкопано вот еще пару сигналов попалось. Древнее железо идет. Сейчас будем здесь пробовать. Бить, может быть, попадется что-нибудь из цветного. Вот такой тоже вот заостренный предмет. Пустошь. А вот здесь вот по краю пустоши уже земелька черная пошла. Видите, что это обозначает, комрады? Это обозначает, что рядом жилье. И вот такие вот находки пошли. Вот такие вот предметы. Смотрите. Так. Вот. Сушкам. Еще одна попалась. Примерно аналогичный предмет. Такой вот. Железо идет. Железо идет. Сигналов. Много уже сигналов. Потому что близко к жилью средневековые века в этих местах селились наши предки-друзья. Они жили в маленьких домиках-полуземлянках. Отапливали свое жилье и готовили пищу на глинобитных печах. Занимались скотоводством, земледелием и другими различными промыслами. В то далекое время огромное количество рек кишило большим многообразием рыбы. Они ловили ее. В дремучих лесах жил лютый зверь. Они охотились на него. Сейчас попробуем походить по этому месту и поковырять немножечко историю поискать следы жизнедеятельности древних людей, наших далеких предков. Оставайтесь вместе с нами, сейчас будем производить по-иски. у кого-то. Находочка попалась. Только-только выкопал. Острый острый предмет, похож на наконечник. Сейчас покажу вам. Вот она, древнятинка. Вот такой вот красавец попался. Что-то никак меня это место не отпускает. Вот тут копнул, здесь копнул, тут копнул. Хожу здесь, вот копаю, копаю здесь все. Высматриваю сигнальчики, выкапываю. Ну так железо идет, гвоздики всякие разные, там острые предметы. Но вот сейчас вот опять меня заинтересовала эта находка. Опять ножичек, опять ножичек. Вот он выскочил только-только из земли. Все-таки прекрасно, что мы имеем возможность в 21 веке ходить, копать прикасаться вот к истории наших предков, выкапывать их предметы древности и старины. Вот такие вот замечательные находки. Еще сигнальчик. И вот такая вот керамика выскочила. Гончарная. Выходит из-под земли. Столетняя история. Пряжечка такая вот выскочила. О, хорошенькая. Старинная, старинная. Железная. 15 ноября, друзья. Еще есть грибы в лесу. Первый цветной сигнал. Сердце замерло в ожидании чуда. Сейчас будем пробовать извлекать находку. Смотрите. Вот такой сигналчик. Показывает вам плюс 56. О -о -о, андраж, адреналин. А, запах земли. Землю я топырил. Смотрите, какая появляется находка, ребята. А, смотрите. Нет, это не цветнина. Но... Это тоже не хуже находочка по железу, смотрите, ай, какой ножик красивый, вот это действительно древнятина, смотрите, вот такой красавец попался, за корнями был, видимо, из-за этого цвет цветнину кидал, Ну какие корни, очень аккуратно извлекал руками, даже не копал, потому что боялся повредить. Вот, немного окислов есть, но ничего. Так, в целом, вообще же замечательная находка. Вот такой вот ножичек. Красавец. Закопал уже ямку, решил уходить. Думаю, дай проверю. Вот прикол, ребята. Оказывается, это не ножик сигнал, он в нубил. Тут еще сигнал. Вот, хорошо, что проверил. Всегда проверяйте ямки. Сейчас будем извлекать. Вот этот вот ножичек древний. Он, кстати, мог цветной сигнал тут ты -то маскировать Немного. Он, кстати, походу еще глубже находится Пробую руками расковырять здесь очень большие корни Чтобы не повредить находку Потому что если она действительно цветная будет То можно будет потом очень сильно глубоко пожалеть Ух, ребята, выпала находка Первая очень интересная цветная находка Но, боюсь, я вас не порадую Вот такой вот персенек Явно очень старинный Но он весь с утратами очень хочется верить, что не я его разрубил Потому что здесь свежие следы прям видны и тут тоже самое вот свежий след Эх, ну мы попробуем новых таких найти Сейчас здесь походим Вот, место очень хорошее здесь Видно, здесь жилье было Да, вот, вот здесь буду ходить сейчас Вычесывать Временной возраст этой селухи примерно 11-13 век. Позже, видимо, еще какие-то строения были, потому что находки, которые здесь попадаются, свидетельствуют о том, что здесь еще какая-то жизнь была и в 15-16 веке. Попробовал я здесь, конечно, шурфануть немножко, копнуть. Думаю, может быть, вторую часть найду. Но, видимо, ее здесь нету. Поэтому будем для самоуспокоения считать, что этот персень я не порубил. Ну, керамика... Это снова я. Буду вам надоедать своей физиономией. В общем, ребята, сигнал цветной. Я поменял, кстати, катушку, поставил 6 на 10 20 кГц. Думаю, сейчас походить с ней, попробовать что-то поискать. Вот вот тут вот. Вот он. Вот он. Ай, -а -а -а, ради. Таких сигналов мы и ходим по таким местам. Вот такая вот цветная штучка попалась. Смотрите, она с каким-то сюжетом орнаментом. Какое-то ушко было Непонятно, что это за штуковинка Но она цветная Видно, патина прям очень старинная И ногти мои страшные Опять дизлайки получу за них Отгадайте, какая находка Многие подумают, монетка Нет, не монетка, ребята Иголка, древняя-древняя иголка Старинная Вот, посмотрите, я не знаю, как он вытаскивает такие сигналы Она прям тонкая-тонкая Вообще, уже не первая попадается кстати. Вот, Тут ушка есть, древнятина, острая, палец можно спокойно проколоть. До сих пор осталась в полном функционале. Из этой вот ямочки вот такая вот находка попалась. Что это, я не знаю. Если кто-нибудь знает, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Вообще такая вот форма еще интересная. На ключик похож, что ли. Без ушка. А вот в этой ямке, которую я уже закопал, попалась... Корица. Значит, здесь мастерская где стояла по выплавке железа. Небольшой привальчик. Многие наши зрители, которые не в теме копа, иногда задают вопрос, кто же такой Дед Хабар? Отвечаем. Дед Хабар это в первую очередь народный фольклор, который преимущественно, наверное, перекочевал из сказок. Некое божество, которому мы все поклоняемся кладоискателе, задабриваем его всячески, чтобы он нам открыл завесы тайны места, подарил нам вкусные находки. Скажите, дорогие наши зрители, а вы верите вообще в некое божество? В земляного духа, в земляного дедушку, деда Хабара? Ох, замучился я его вытаскивать. Ой, какой-то маленький совсем. Тоже похож на ножичек. Вот такой вот. И вот такие вот ножички еще попались. Вот сейчас буду Дальше долбить там один участок Вот на нем вот и попались Вот эти два ножичка и вот это колечко Я думаю еще там что-нибудь будет Посмотрите какая прелесть Мощный сигнал был в земле Какой крючок интересный попался А и вот это красивая Интересная находка Кто-то верит, кто-то нет в Дед Хабара Но определенно нужно соблюдать некоторые правила В лесу не орать Ямки закапывать но и уважать то место, где ты находишься Где ты копаешь, где ты гуляешь Рядом два сигнала. Вот это вот штуковина и крица. Такие вот шпильки, что ли. Ну, скорее всего, вот это был инструмент для выплавки металла. Может быть, часть этого инструмента. Потому что здесь наверняка отсутствует вторая половина. Нет, все-таки я еще одну находку вам, ребятки, покажу. Потому что она очень интересная. Все, вот уже перед выходом, думаю. Да, еще последний сигнальчик. Выкопаю. И что вы хотите? Вот такой вот сигнальчик. Вот такой вот ключик. Смотрите, какой древний ключик. Красивый. С ушком. Вообще, вот эта вещь. Вот это очень интересная вещь. Вот и подошел наш коп к концу. Классно сегодня погуляли, покопали. А вот этими руками прикоснулись истории. Всем спасибо огромное, кто посмотрел этот ролик до конца. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. До новых встреч, друзья! Спасибо!